То есть, если вот себе вот нарисуете здесь зуб, вот по его экваторовестибулярному. Ну, здесь, к я думаю, что просто здесь не выкроется, но здесь хорошая будет все равно. Если вы красиво вот это обожмете, не поленитесь и ушьете это правильно, у вас и сосочки там будут. Почему? Вокруг формирователя в, э, и фиксация на оральной поверхности. Видите, все э, эти хвостики остались на оральной поверхности. Да. За. За, да. А, да. угу. а если уже формирователь стоит? Знаете, что у меня такая была история. Ко мне пришла пациентка не с моими имплантатами. Она оказалась конфликтной в одной клинике. Которая обратилась просто к нам за помощью. Ну, это через Алексея контакт там был, и они обратились. У нее была жалоба. Это была нижняя челюсть, но у нее настолько шикарный, широкий гребень, великолепная десна, но она оказалась вся арально. Я не знаю, что с ним делал доктор и как он это. У меня было ощущение: знаете, что он что-то ей ушивал и переместил со щеки. Как-то это все более орально получилось. И у нее получилось вестибулярно тяжи сразу слизистая. А орально, потому что конгломерат, как будто у тебя верхняя челюсть, а не нижняя мягких тканей. И поставил формирователи на все это уже. Ей поставили постоянную конструкцию. Она начала жаловаться, что у нее тянет, давит, жмет. Они сняли, опять поставили ФДМы. Вот с этими жалобами на полгода там с ними как-то не воевали, хирург что-то пытался сделать, и отправили ее ко мне. В этой ситуации я вытащила все формирователи, поставила заглушки, и отправила на три месяца эпитализироваться. Просто вот само по себе, и у нее все затянулось. У нее все это затянулось вторичным натяжением, и после этого я сделала... Вот эту историю, не вот эту предыдущую, которую я вам показывала по палаче, то что полтора месяца, все ее запротезировали, она счастливая, довольная. Я не знаю, почему хирург не мог это сделать с самого начала, была очевидная ситуация. Ну, уже как бы поздно. Вот, то есть вот бывает, так, да, бывает такая история. Тогда вам надо достать и подождать, пока у вас там все восстановится. Вот и все она пришла, но уже есть и коробка. Я вижу, что там вот этот эта Вот У меня как бы можно снять коронку, уйти опять на заглушку и отправить ее гулять. Да? А потом сделать вот так. 2-3 месяца подождать, но у меня тут та мне кажется, я ее на меньше. Не ставили, я не Выход, меня... Нет, я заглушку поставила. Если не поставить, там вот этот микрообсысик потом будет, потому что туда врастет этот эпителий, и они гранули, гранулируют Бывает, что заглушки просто вылетают каким-то там чудесным образом, у меня была такая И вот если там нет заглушки, то такая просто гранулизационная ткань туда растет Нет, я оставлю заглушку в такой ситуации Я вот рассказываю, что это была моя единственная такая работа Она чужая, я свои как бы вещи я планирую такие заранее то есть я, бывает, что вот это делаю сразу в момент имплантации. Я сразу делаю вот этот разрез, сразу ставлю имплантаты формирователи и сразу делаю вот это все. Тоже такое случается. Но это если хороший биотип тип костей, если я знаю, что с имплантациями скорее всего, все будет. У ну, В да, каких какие-то случаи, когда вы, допустим, не ставите формирователь весны, а пациент там, ногу на пропадает. И у ну, него там примерно через 6 месяцев выключается формирователь весны, он там никак вам не сообщает об этом. Ну, через 5-6-7 месяцев он обращается к вам, и он там все заслудок как то пять на нас стоит формирователь весны. Да. Там все нормально, в принципе, да. Ну, по-всякому бывает. Бывает, что все нормально. У меня была такая пациентка, которая пропала по причине здоровья просто на три года. У нее за это время повыпадали все формирователи, которые у нее стояли там шесть или семь штук. И она пришла, она говорит, Мария Александровна, вы знаете, у меня, наверное, уже нет ни одного импланта. Все вывалилось, надо сюда ставить. Я говорю, знаете что, Наталья Владимировна, давайте снимок сделаем, хотя бы ну, ортопомограмму. Посмотрим, что у вас там вообще творится. Я уже не видела вас три года. Нет, а у нее, действительно, оказывается, просто... она так Ее больше беспокоило, что она их съела, если честно. Вот, и у нее все выпало, это ничего, да, у нее не было воспалительных никаких релаций. Ну, по-разному бывает, всякие истории случаются. Но я все равно, конечно, заглушку ставлю, если я выкручиваю. Заглушек уж ведро точно можно всегда подобрать хоть подо что-нибудь. С этим понятно? Вот это для нижней челюсти даже, я бы сказала, операция выбора. Потому что здесь за счет того, что вы подгибаете вот этот лоскут на ножке, вы все равно в априори утолщите его. И это более управляемая ситуация, чем в такой истории ставить трансплантацию э, свободной десневого. Согласны со мной? Почему? Ну и потом протяженность, вы не забывайте, протяженность же большая, всегда, когда у вас большая протяженность опера оперативная, лучше работать своими тканями местными. Вот он, смотрите, смотрите сюда, вот этот хвостик, вот именно так вот, вот, вот здесь видно. Вот прижимается, и вот, и вот так делается движение скальпелем, вот так, как бы от соседнего ФДМа. Эта методика Эта методика предложена 40 лет назад Патриком Палачевым, вы что? Это, это, я же не, не говорю, что это я вам предлагаю, вам рассказываю, какие есть варианты. Вы ее видели, а остальные нет.